Точность коррекции методом SMILE не уступает асферическим профилям самых современных лазеров, таких как ml 90 ml 80 То есть мы получаем феноменальные результаты при коррекции методом SMILE как слабых степеней близорукости, так и самых высоких степеней близорукости в сочетании со астигматизмом.